Всем привет дорогие друзья, меня зовут Миссури, и в этом видеоролике я хочу вам показать мод на паразитов, который, друзья, был э, скопирован с ПК версии, то есть этот мод прям копия, полностью копия, все модельки все взято с компьютера, и это реально очень классно, этот мод просто суперский, ссылка на него находится в описании, но мы давайте перейдем к обзору самого мода. Но вот мы установили мод в наш мир И давайте посмотрим, что он у нас добавляет Мы открываем инвентарь и, друзья, пролистываем саму-саму низ Мы можем найти с вами вот такую вот штучку Я вот не знаю, что это такое, но, друзья, я точно знаю, где мобы Смотрите, у нас также добавляются новые мобы, смотрите Переходим там, где яйца и смотрите, сколько всего у нас добавляется Это реально очень много Итак, ладно, давайте перейдем к обзору Первое, это у нас вот такой вот паук И вы просто посмотрите на его текстурку, вообще жесть ну, да. Так, следующее это у нас... Какой-то червячок, но это тоже какой-то Паразит, друзья, давайте мы всех будем Называть паразитами, вот это У нас деревенский житель паразит, вы просто Посмотрите, у него текстурка, прям как У, многих многие ютуберы вот записывают Обзор на этот мод, и это Реально очень классная текстурка, можно Даже какой-нибудь хоррор снять, заснять, вы просто Посмотрите на его текстурку и на Его анимации, просто супер просто Класс, друзья, мне этот мод реально очень понравился И следующий это тоже Какой-то паучара или тоже какой-то там паразит Вот, если честно не разбираюсь но мод мне реально понравился, то есть у нас реально очень много разных анимаций. О, вот это самое классное, это у нас корова, тоже поразит корова. Смотрите, на, его, на ее пасть. Это жесть просто, реально. Можно знать какой-нибудь фильм в Майнкрафте. Это тоже у нас паучара, только изменена немножко моделька. Вот про эту штуку я вам уже говорил, она у нас просто-напросто просто не работает. Ну и ладно. О, вот это барашка. Вы просто посмотрите, у него просто. У нее половина шерсти просто нету. И что это? У нее вот реально мурашка по телу. Это реально очень страшный мод. Это жесть. Да. Следующая это у нас свинка, вот свинка мне тоже понравилась. У неё вот э, тоже кожа какая-то ну, какая -то страшная, просто жесть. Но это еще не все. Они, короче, атакуют других мобов, и другие мобы тоже превращаются в плохих, то есть в паразитов. Смотрите, вот эта свинка сейчас, лошадь, атакует, хотя этого вообще не должно быть. О, вот еще свиньи. Но, друзья, не переживайте, они скоро тоже превращаются в паразитов вот таким вот замечательным образом. Так, ладно, у нас еще немножко осталось паразитов, их мы тоже с вами посмотрим, а потом уже попрощаемся. С вами, да. Вот, я взял еще немножко паразитов. Сейчас мы их тоже с вами рассмотрим. Это у нас тоже какой-то паразит. Это у нас паразит корова плюс паук это жесть. Вот, это у нас тоже паразит корова плюс паук. Вот, то есть у него, смотрите, у него голова, как у барашка, и еще у него есть вот такие вот лапы. Ну, это мне кажется, что это реально человек-барашка. но ну, если честно, я не разбираюсь. Во, вы просто посмотрите, это у нас тоже волчар, у него половина шерсти нету. И вот что это такое? Вот, реально, мне вот не нравится. Это слишком, мне кажется, жесткий мод. Он реально очень страшный. Так, о, вот это, этот, вот это уже зомби-паразит. Просто жесткий, очень страшный. Ну, в принципе, и все, да. У нас вот такой вот большой мод, ну, небольшой, такой нормальный, средненький мод. Ссылка на него будет в описании. И с помощью этого мода вы можете превратить свой мир просто в какую-нибудь жесть. Вот, смотрите, вы это просто видели? И вот эта вот штука, она превратила в бар вот, так, вот такую вот барашку. Всем удачи, и всем пока. Ссылка на мод находится в описании. Это просто что-то с чем-то.